Всем привет, с вами Рем сервис меня зовут Алексей и сегодня мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты Сегодня у нас второй день отчета и мы будем выписывать показания по количеству на намайненной фирмы и декрета за 2 дня будем вписывать его вот эту табличку дохода мы видим, последняя запись была тридцать ноль сегодня 1.09. ноль Заходим на наш сайт Двор в Пул. Здесь мы майним эфириум. Для тех, кто не понимает, к чему это видео, посмотрите мой предыдущий ролик. Там все буквально расписано. Так, обновляем страничку. Смотрим, подтвержденный баланс у нас 1 миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать сатошей. Так, мы будем плюсовать под, подтвержденный баланс и неподтвержденный баланс. Почему именно так я рассказал в предыдущем ролике. Посмотрите его. Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч. Сто двадцать плюс. Прибавляем неподтвержденный баланс. Выписываем это число один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят семь сатошей. Так, дальше смотрим количество декрета. Заходим на сайт Coinminepl. Так, смотрите количество декрета у нас сейчас 0,0017 декрета. Так как вчера у нас была выплата, мы обнуляем счетчик. Точнее сегодня в 5 часов у меня прошла выплата на кошелек Пава Вот мы видим 2 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч декретов. У меня капнуло на кошелек PawNix. Точнее 29 миллионов 500 тысяч. Вот, соответственно, вести мы будем учет сегодняшнего дня декрета. Чтобы потом не запутаться, так как я и говорил ранее, что декрет за месяц составит нам максимум 2000. Так, переписываем показания. И у нас получается 0.017 плюс неподтвержденный баланс 0,008 декретов. Итого получаем 0,2025 декретов. Так, эфириум курс заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. Курс эфириума на данный момент двадцать две тысячи сто шестьдесят два рубля. Выписываем показания. Курс декрета на данный момент две тысячи триста сорок семь рублей. Эфириум в рублях. Берем наши показания за сегодня и вчера и вставляем на сайт конгеков конвекторы. Получаем 395 рублей 61 копейка. Выписываем показания в рублях. Так, декреты в рублях, так же самое. Берем показания наши за сегодня и вчера. получаем 5 рублей 86 копеек так в принципе все на сегодня наша пятиминутка заканчивается для тех кто хочет знать Будет ли его прибыльное оборудование, есть такие сайты, как NiceHash и WhatToMine. На сайте NiceHash вы заходите в калькулятор прибыльности. И здесь выбираете вашу видеокарту. Если вы надумали там, начать майнить и так далее, выбираем, например, 1050 Ti. Здесь выставляете вашу цену за киловатт электроэнергии. И нажимаете посчитать. Сам сайт вам сам считает какой курс, точнее, никакой курс, сам сайт вам считает, какая валюта будет прибыльной и какой средний доход. Прибыль мы видим 46 рублей в день, за неделю 336 рублей и за месяц 1687 рублей. Это чистая прибыль идет. Здесь у нас идет грязная прибыль, и здесь идет вычет за электроэнергию. Так же самое вы можете делать каждую видеокарту. Все, всем большое спасибо за просмотр. Завтра мы вернемся снова с новыми отчетами, так что присоединяйтесь к нам завтра. Всем до свидания.